Много, наверное, меня уже знают. Я сейчас представляю город Краснодар, потому что я сама вообще родом из Сибири и пятый год уже живу в Краснодаре. Я очень счастлива. Два года я буду чуть больше, я работаю уже в автоклубе. И на сегодня это уже не просто автоклуб, это корпорация, которая замахнула свои крылья на весь мир. И это здорово. Но тогда, когда я пришла сюда, а, а, многие прошли, наверное, ситуации разные. Да? А, это был такой жизненный спад. И только встреча а, ну, с президентом компании. Мы просто а, знакомые до а, автоклуба были, он, потому что он на Барнаула, да, и мы встречались, работали раньше в страховании. И вы знаете, на э, просьбу, наверное, да, и даже не просьба, э, поз, позвонив э, по телефону, услышав голос Валерия Даниловича, я просто расплакалась, просто вот полились слезы. Э, и он мне говорит, я сейчас приеду. Что такое Сочи и Краснодар? Буквально через пять часов он приезжает. Можете себе представить. Это, конечно, был э, тот период, когда я принимала решение, конечно, быть в Краснодаре. А почему? Потому что в предыдущей компании с минусом 2,5 миллиона и, естественно, вся семья, которая жила здесь, с целью купить жилье, мы остались ни с чем. Поэтому, придя в клуб, первое решение, это конечно купить недвижимость. Но, конечно, мы пошли а, сразу в вид программу, потому что а, именно эта программа дает нам возможность решения своих целей и задач, которые мы каждый перед собой ставим. И у меня, конечно, такая была цель, поэтому я с головой, как говорится, окунулась. Но самое интересное, что когда, беседуя с Валерием Даниловичем, он меня спрашивает, ну что тебе, что тебе вот сегодня, мне деньги нужны, мне жить нигде. Он говорит, я могу тебе дать, но ты будешь должна мне. Я могу тебе дать возможность, и это автоклуб. И, конечно, я, я говорю, да мне много надо, ну сколько? Я говорю, 5 миллионов надо, и 5 миллионов заработаешь. И вы знаете, первые полгода это уже была зарплата в 5 миллионов. Поэтому э, приходите в автоклуб, приходите и не бойтесь э, ставить себе задачи, и выполнять их, потому что именно с автоклубом это достижимо абсолютно все. Я очень рада, я передаю всем э, привет, э, потому что с нами легко. Да, с нами легко. Галина, Галина, а такой вопрос? Да? Самый первый. Помните свой заработок? Вот самый-самый ну, первый да, вопрос. Конечно, такой... конечно. Вы знаете, э, я очень активный человек. я... Э, э, с людьми, конечно, у меня была команда, да, определенно, и первый чек, первый чек я заработала 10 тысяч, тысяч рублей в первый день входа поэтому для меня это был огромный результат в первый месяц уже 100 тысяч через э, вот я зашла фактически начала работать после нового года там с 9 января 30 марта я получила ну кроме первых вот этих там 40 тысяч 10 миллион триста это было для меня действительно вот такой очень очень большое э, вот э, достижения или это не достижения нет понимаете вера, вера да в то что здесь мы не просто можем мы это делая получаем те деньги которые вы хотите мне они были нужны я их заработала потому что все что мы зарабатываем мы получаем Галя а еще такой вопрос говорят знаете как вот в других компаниях люди рассуждают так зарабатывает только верхушка скажите пожалуйста я вопрос конкретизирую сколько ваших партнеров на сегодня заработали более миллиона рублей. О, уже у меня небольшая команда. да? Вот за два года у меня сейчас а, тысяча человек. И я хочу сказать, что а, практически все, кто работает, я говорю, есть категории людей разная. Кто-то приходит потусоваться, кто-то приходит для того, чтобы а, пользоваться, кто-то приходит немножко пообщаться. Но те, кто приходит работать, они сто процентов. Все зарабатывают. Зарабатывают и по 40, 50, 100, 200. Это норма уже. Потому что 200 тысяч – это бонусная программа. Это уникальная программа, которую я очень люблю. Помню, помню. Да, конечно, по, по красной. Конечно. Поэтому э, зарабатывают абсолютно все, кто работает. Поэтому э, еще раз говорю, что э, если вы не просто хотите этого, а если вы это делаете и планируете, у вас это будет. Значит, Делайте, и у вас все получится. Абсолютно. Абсолютно. Ждем всех сюда. Абсолютно ждем всех, потому что э, именно дорога всех ⁇ это к нам. На сегодня задачи, которые есть у корпорации, это э, объединить практически весь мир. И у нас эти инструменты есть, о которых мы здесь сейчас услышали и просто переполняет вот, желание бежать и рассказывать об этом. Я считаю так, кто хочет узнать об инструментах, выходите с нами на связь, и мы поделимся с вами да, этими инструментами и научим, конечно. как ими пользоваться. Конечно. Все, всем пока. Удачи, пока-пока. Да.